Друзья, добрый вечер всем. Я очень рад, что вы зашли на мой канал. Это канал по Покеру. И сегодня мы будем играть в турнир. Здесь на днях я выиграл билетик на турнир. Санди Шторм не ожидал, что у меня получится занять первое место, но тем не менее у меня получилось. Сейчас мы откроем программу Poker Stars. Ну вот, в принципе, что хочешь не хочешь, а надо играть, потому что турнир ограничен по времени. Сейчас мы сюда вот зайдем и видим, что у нас есть 5 билетов. Так, и что у нас получается? Давайте немножко предысторию такую, да, зайдем тут сейчас на почту Mailagent. Так, что у нас здесь было? Письма, письма, письма. Так, что у нас тут есть? Поездка да, события. А, так, так, как же все было-то? Ну, короче, мне пришло письмо, чтобы тут я попробовал сыграть. Выиграть билет. Он, в принципе, на турнир стоит 11 долларов, а мне вот там за 0,75 центов предлагалось сыграть турнир и, мог выиграть этот билет уже на отборочном таком турнире. Так, что у нас вот здесь такое? А, ну вот, нашли мы. Вот мне такое письмо приходит, уважаемый Казино 666, 16 июня, это завтра, друзья. Обратите внимание, что это завтра. Завтра будет юбилейный турнир. здесь написано Санди Шторм. Его призовой фонд составит как минимум 1 миллион долларов. Опять, друзья, такие вот громаднейшие деньги нам предлагает. это призовой фонд. Ну, в принципе, там за первое место будет, я думаю, что тоже приличная сумма. Так вот, они мне предлагают. Значит. Участие стоит 11 долларов, в принципе, не так уж большая сумма. Это в пределах 1000 рублей. Но вы можете выиграть, в принципе, достаточно значимую сумму, такую большую сумму. Так, участие стоит 11 долларов, но в течение ограниченного времени вы можете выиграть вход всего за 0.75 центов. В наших специальных турнирах Spin Go. Это тур тур турнира на, на 3 Игрока, короче, с случайным призом. Включая деньги, билет на стилит и входы Sandy Storm. Всего за несколько минут вы можете выиграть вход. Короче, я выиграл этот билет. Победил я там игроков, которые играли со мной. Ну, так вот получилось. Ну, запись я не делал, то есть так. Ну, смысл в том, что вот, вот у меня этот билет. Сейчас мы будем играть, потому что... Турнир у нас, так, что получается, значит, мы выиграли билет, но нам билет на следующий турнир, не за 11 долларов, а за 2020, вот мы сейчас, например, его откроем, где здесь уже 4 входа на турнир Санди Шторм, за первое место, как мы видим, 100 тысяч долларов, ой-ой-ой, и, друзья, у нас уже 25, 20... 5000 участников почти зарегистрировалось в этом турнире, а он будет завтра в ну, 22 часа. Мы тоже, конечно, будем играть, нельзя пропускать этот турнир. В принципе, у меня с утра работа, но ночью я думаю, что мы будем пробовать брать очередной такой мега-турнир. Ну а сейчас там есть возможность, так это что у нас такой 5.010. Есть возможность выиграть? Уже у нас будет второй турнир, вот вход на этот билет. Так, а что такое 21? Ну, давайте дальше, что-то 5 и 4. Так, как нам тут билет? Ну, давайте играть. О, уже играют, да? 22 из 22. Короче, если мы сейчас попадаем в четверку, то мы выиграем просто билет за 11 долларов на завтра. То есть нам не надо будет носить 11 долларов, у нас получится ну, как, за 0,75 центов. Но для этого нужно попасть в четверку и обыграть по крайней мере 21 человек. Тут мы вот видим 22 из 22. Хотя было почему-то 21 из 21 что ли. Так, а сколько здесь вообще участников может быть? Так, а что меня там ждут? Меня нет. звук побольше сделано, то что я прослушал. Так, сколько здесь может быть максимум участников? Чего? 17. Максимум 200 тысяч. Минимум максимум игроков. А. а, это на другой турнир боин. То есть, э, что мы смотрим там? Мы смотрим турнир на 1 миллион долларов. Конечно, 200 тысяч участников максимум может быть. Так, у нас интересует турнир. Вот этот турнир, сколько у нас в нем может участников быть. А, 42 участника, вот я вижу 42 участника, да, вот 23-23 пошло. Ну, ладно, что, будем играть, попробуем выиграть, попасть в четверку. Ну, а вам приятного просмотра, в принципе, игра есть игра. Как карта будет заходить, неизвестно. Кто выиграет, тоже неизвестно. Так, у нас блайнды у нас будут по три минуты, в принципе, такой гипертурбо, вот у нас написано. Так, ну что, пожелаем удачи. Поехали. Ананасовый сок я тут немножко. В последнее время мне ананасовый сок нравится. Так, закроем этот... Майл Агент. Так, ну а что, тут у нас еще, конечно, есть турниры. Нужно и в другие играть играть так играть так валет 6 будем сбрасывать давайте вот так уменьшу друзья извините но у меня тут еще несколько турниров помимо этого 8 часов 10 минут я открою сейчас раз уж так получается что мы играем давайте уж играть дружно так этот мы откроем потом этот откроем. Зум-турнир. Давайте тоже будем играть. Так, биг за 3.30. У нас сейчас будет окна прыгать. Я не знаю, как вы будете смотреть, но в принципе я ориентируюсь. Так, так, 5.9 будем сбрасывать. Единственное, бывает, даже не успеваю посмотреть, какие турниры мы будем играть. Так, за 2.20. 5-2 тоже в фолт. Ну, здесь уже через 5 минут. Посмотрим, сколько у нас турботурбировано. Не особо я люблю турбированные турниры. 2-9. Ну, давай сыграем. Никуда мы не попали. Так, ну ладно. Пока что вот... Так, так, так, так, так, баунти, да? Баунти, хороший турнир, 3-5 До Да, доллар 10 тоже через 15 минут будем играть. Короче, поехали. Так, ладно, потом ответим. 160 тоже фолд, 2-8 тоже фолд. О, тузы, здесь тузы, конечно, что-нибудь покрупнее будем. Надеюсь, кто-то зайдет нам. Так. А, сейчас я вот это в Баунти хотел. Регистрируемся. Ну, пока хватит. Ну, конечно, там турниров, наверное, 15 мы будем играть. Ну, давай в вабанк кто-нибудь. Пушни в вабанк, чтобы не разыгрывать этих тузов. Просто, просто там забрать крупный банк и все. Так, сейчас мы обозначим вот этот Санди Шторм, где мы билет должны быть. Давайте пускай он будет у нас там. Желтенький, к примеру. Вот так получится. Окей. Вот так. Вот. Да, получился наш желтый. Бабах, сейчас тузы. О, вольты тоже подъем сделан. 10кар, давайте тоже рейзом зайдем. Так, и сейчас Прошу минуточку внимания. Десятки. Это что откуда? Это у нас за доллар 10. На здесь просто заколю. Валет плохая карта. Будем чекать. Да ладно, давай, королей, скрывай своих. Ну, валет туз. А рискованно, конечно, играю. Ну, ну есть. Попали. Попали в свой кушок. Спасибо, друзья, что помогаете мне. А что с тузом никто не чекает? Ой, я еще забрал на вольтах, тоже хорошо. Так, что я хотел Ой, не туда? И тут что-то никто не убирает. Давайте попробуем, может получится забрать. Так, что-то мы забрали, нет. Нет, мы не забрали. Так, я хотел сделать настройку. десятки фулт настройку на наши столы, потому что так у меня здесь есть тут вот... вот 6 откроем вот так дама будем выбрасывать да нормально тут прибрахались тут с соответственно будет кол у нас да, мы ну, есть это хорошо, но король не совсем хорошо. Ну, да будем калировать. Ну, в принципе, еще король это уже радует. Я думаю, что маловероятно, что там король будет. И мы вот так сделаем мини-рейс. Так, а здесь у нас... Придется сбрасывать. А здесь у нас шансы... 250 за побороться за 600, поэтому здесь пол будет выгоден. Пока что у нас одна пятерка. Так, вот эти красные турниры за 220. Так, дамы, король. Так, за доллар 10 давайте какой-нибудь цвет зеленый, например, что сделаем. Он такой маленький. Поэтому мы его сейчас... тут тоже ну, нам десятка нужно не двойка пришла если наверное, будет чеки блефом пройдусь так вот 300 поставлю может трое сбросить один сбросил второй сбросить не семерки Так. так, дама 2 мы сбрасывать будем. Так, а тут что у меня за 3.30? Здесь за 2.20. Я сброшу. дома 2, черви, тройки. Так, такой такой мини-резик я сделаю. За 3.30, да? Что, все упали что ли Да, нет, конечно. Тройка. Три пики. Это флоп, конечно. Вот так вот. Не подходит нам флоп. Сбрасываем. Так, 2-10. Давайте попробуем. 2-10. Попадаем мы а тут что-то. Две пары. Там кресты череви нам желательно. 10. 2 кресты череви. Ну, 10-2 крести черви. Восьмерку уже нежелательно. Ну, попади что-нибудь. Ну что. Есть. полхаус. хаус. Обух. Один готов. Так, ладно, поехали дальше. Радоваться еще рано. Так, тут 4 будем калировать. Так, 9, 10, тоже Fold 6, 7 Будем сбрасывать Ой, сколько всего много Но я тут тоже буду сбрасывать Что у нас тут по людям? 32, 42. Ну ладно Раз уж так хотите, то Так, валет 2 Воледова не выпадаем. Мы тут 4-5 просто сделаем. Кол тут свет большой. Нам троечка нужна. Но ее нету. Там мы не в позиции были после нас. Игрок. Туздама 400. Ну тут ладно, мини я сделаю. девять-сто релиз релиз делает надеюсь тоже сбрасывать вообще кресел сыграл в принципе нормальный ход от игрока получаем туз 8 так бленда у нас 200, 400 но мне надо тоже конечно увеличивать 28 72 фулт 35 тоже фулт у нас Что у нас по столам доллар 10 вот этот нам надо тоже сейчас сделаем, ну не зеленый давайте какой-нибудь другой цвет, какой-нибудь такой что бирюзовый. <Зибут> да, пускай так. Три восемь семь два пятерки. Тройка очень большой, трижды восемь двадцать тридцать два. Четыре с небольшим блоина, да? Пятерки. Ну ладно. Сбросим. Тут рейс, в принципе. Я думаю, что правильно сыграли. Пятерки нету. Пока может быть, да? Пуруппурум-пуум-пум. Туз девять. Я где-то вот так сделаю. Тут, в принципе, аккуратный игрок, поэтому бог тут еще кто то вылетел. Какие там карты-то были? Туз, Вообще ничего не было. Он, в принципе, просто где-то да забирает мои фишки, не буду я с тобой играть. Так. Еще раз рис. Десяточки мы просто сейчас заколем, в принципе, кол нам нормально, удобно. Еще десятка бы что попала. Вообще прекрасно будет. Релиз полторы тысячи, это уже очень много. Очень много для кола. Так, а тут что у нас? Тут 8 надо. Десятки, ну это хрена, Бераем на своем тузу. дома 7, шестерки Что у нас тут? 23 человека. Туз 5. Фолт. 4, 8. хороший нам 5 червей надо будет просто будем полбанка поставлю 5 червей нужно дамы валет в принципе хорошие карты одномасны да ну крейс был ладно забирай Зайдем в атаку. Короче, тоже посмотрим флопик. Нам балет нужен. Да, вольта, вольта, вольта. Восьмерка еще. Так, две четверки. Еще у нас такое. Триста. Здесь есть смысл рейзен зайти. Не стал он сбрасывать, в принципе, аккуратный игрок. И в четверку мы не попадаем. Тут валет не приходит, тоже сбрасываем. Десять валет на зум турнире на зеленом столе так сказать рейзом зайду мини рейз мини рейс такой сделаю так, король 7 Тут у меня что-то на желтом столе вообще ничего не катит дай девятку на королях на что зайдет эх три семь можно было сбросить ну ладно там дамы, вальты десятки у кого есть. Заходите, друзья. Мне никто не зашел. Дураков нету. Это тоже хорошо. Так, надеюсь, конечно, Аваба. Надо идти дама король тут. до 800. Надеюсь, удвоится. Победим вот это вот Австралийское такой упорный австриица ну, там король 10 может будет дома дома 7 но ну, дома 82 лет до да, король 7 там оказался немножко так вот ошибся да, так вот он вообще рискованно сыграл Но, в принципе, спасибо, надо сказать ему Что так вот нас поддержал Так, мне надо 9 9 туз крести Ну, 9 туз крести Ну, я чек, сыграю просто там две дамы, опасных, хлоп Просто 3 флеш еще Ну, флеш там мой, но там кто его знает, бывает и туз у них там всякая всякая разная карта 472 семерки вообще они калировали. На разном мусоре. Семерок не захотел выкидывать, а это на 4.7. А, четверка там у него была. Ну, молодцы, ребята, в принципе, нормально играют. Попал во флоп можно играть. В принципе, согласен. Так, тут сдам, но мы не попали. Ну, просто бросим и все есть там что. Так вот, фолт сразу. Фолд зафолдим. 58, король 6, 4, 7. Так, а здесь можно заколить на 4,7, да? 150. Давайте заколим. По шансам банка просто почти там один к восьми 4 там Ну выгоден кол там. больше больших блайндов. Так, туз 10. Тоже рейзом будем заходить. Такой мини-рейс. Два больших блайнда. Так, 4-7. Надеюсь, мы не попали, просто укидываем. Но ну, шестерочка, давай нам шестерку еще одну. Дай. Тут нам выкидывать от восьмерка навряд ли нам поможет сюда. И шестерка, если приходит, тоже тоже просто будет вот тут, здесь я кажется ризом заходил. Будем атаковать. Так, не надо ну, я бы сбрасывать. Тут я сбрасывать буду. Пускай я в банк вообще зайду ничего нету давайте мы этот стол обозначим каким-нибудь там фиолетом ждать белым белым обозначим да сейчас иду не торопитесь здесь делать здесь тоже резон 10-7 рейс не было атаки, просто забираем на блефе. Так, король. Два игрока за колли. Ну, туз король 4-7. Ой, туз 4-7 крестин. Крестин. здесь я буду тоже релизенно играть десятка нам нужно 10 5 Туз, черви есть тут 4 7 3 Ну тут тут кол будет одна, тут свалит, тут свалит крести, крести. Еще крести, ну да, крести еще. Ай, пополам, ну ладно. Бывает такое вот, что и... Все крести вам валятся, и вы просто собираете. Так, так, так. Бубух там кто-то вылетел. Король, дама, тройки. Триста. Ну что, будем порить? В принципе, так позволяет. Так, восьмерки. Дай восемь. 8 8 восемь, 8, 8, 8. Половинку просим. Я сброшу 710 так еще у нас такой вообще такой дохленький турнир всегда 055 так нам валет 800 это очень много 8 8 сбросим сбросим, сбросим все подбрасываем а здесь еще у нас 15 нам надо в четверку попасть друзья так, давайте обозначим какой-нибудь цветом таким что ли, да? Оп, оп, оп, оп. Ага, вот он. Так, ждут меня. Ну, дама есть, да. 2, 10, 5, 3. Два дама. Дама есть 4 составит. Ладно, сброшу. Верю тебе. Семь, да? У нас стол открыл. Сейчас немножко настройку я сделал на 7 столов. Так, где нас ждут? Она а ждут вот здесь. 5, 3, 2 дамы. Так, друзья. Туз есть. Просто будем играть вот так. Туз 10 надо. Так, здесь чек. Так, друзья, у нас осталось 10 человек. Даже уже 9 человек у нас осталось. А нам надо попасть... А, что это? 8 билетов. На Санди Шторм Вы что, хотите сказать, что Не 4, а 8, что ли? Друзья, нам надо просто в восьмерку попасть Я, в принципе, никогда не выиграл билет В некоторых отборах У нас было, сколько, 42 человека 9 осталось Это вообще феерическая победа будет так, дай тройку. Шесть тысяч, но здесь надо сбрасывать. Здесь, уже есть коротыши. Тринадцать тысяч, здесь надо просто сбрасывать. 8 человек получат. Ну, дай троечку, троечку, троечку, троечку. Какую-нибудь там бубновую на синий стол. Так, а здесь у нас рель есть. Надо вот сбрасывать. 5 3 на 9 10 так у нас блайнды 1200 через сколько через одну минуту 1200 надо нам блайнды что подросли потому что у нас есть шанс на выигрышу 9000 поэтому просто будем выбрасывать тянуть наш турнир и надеюсь друзья нам повезет 10 дама рейзом зайдем за синим столом туз 5 нам надо четверку за белым столом 4 или 5 нам надо опять же друзья тянем время 2004 у нас было 1200 1002 потом будет 24 да раз 10 дама тут нам балет за синим столом нужен Король Да Марииса, здесь, наверное, что-то 50. Ну, тут, наверное, король. Ну, туз 9. Калируй на туз 9. Вот у этого игрока туз 9. Наверное. Почему туз 9? Ну, я не знаю, ну просто туз 9, там, король 7. Но он не будет рисковать, конечно. Вок, туз король. Король валет. Так, ну король валет, я ну, надеюсь, я выигрываю. Да что ты, да, я выиграл здесь две девятки. Так, 9-10, не успевает туз дама. А кто, а кто агрессию проявлял, кажется он. Я просто кальдюр, ладно, будем только отвечать ему. 64 меня устроит. Совсем потерялся, я так, здесь у нас что 5000 Опять же, тянем время, друзья. Тянем время, играем грамотно. Нам нужен победный. Так, нам десятка, она не пришла. Так, фолп, фолп. Пока что, друзья, что хочу сказать. Пока что нам очень хорошо везет. Посмотрим, что будет дальше. А самое главное, что нам повезло вот в этом турнире. Вот в этом турнире, вот. Где за первое место, друзья, пока что 100 тысяч долларов. 97 просто сбрасывать 8 10 Валет тоже там рейс, огромнейший был рейс. Вон там, вон, кто ли банк пошел, посмотрим. Да, а, блин, 2000 фишек а у нас 120 большой в Ну, конечно, надо сбрасывать. Так, и что здесь, друзья, делается? коротыш у нас вот 10 один Вот второй, друзья. Всего лишь один человек, как я вижу, что у нас 8 прессовых мест. А 9-20 центов. Но это просто попадало. Девятое место занимать. Лучше вылететь. Какие-нибудь там 27. Ну, когда ты не попал в восьмерку, занял это. 9 место и заработал. 20 центов. Это вообще просто. Просто издевательство. Издевательство над игроком. Аулин кол колкол. Ну надеюсь, ребят у вас там нормальная карта. А, это австрийцы. Это тот австриец, наш друг, который, в принципе, хотел. Король, корова Да что ты будешь делать, а? пополам банк делят, а? Ну ладно, там 80 фишек, друзья. Тут 8 тоже фишек. Так. 4-5, ладно, зайдем за белым столом. 2-3, друзья, будем сбрасывать. Надеюсь, нам поведет за победу. За победу. Уберу я пустой стакан, как так. О, 3. Троечок кто-то в. Алын, пол-пол. Надеюсь, сейчас это случится, это чудо, что. Мы заработаем свой билет на турнир стоимостью 11 долларов. Это получается, мы выиграем 1000 рублей. Всего лишь мы зашли, если вы помните, за 0,75 центов. Мы выиграли, заняли первое место в отборочном турнире. В первом. И сейчас, если нам повезет, ну, друзья, что меняется. Буквально, я не знаю, как река течет, мы можем... и Есть! Мы зарабатываем. О, тут у меня на телефон и смс-ка пришла с поздравлениями. Сейчас зачитаем. 7-7. Дай семерку. 4-5. Тут тоже семерку нужно. Так, друзья, две буби. Это отлично вообще, что будем. Нам туз буби нужно. Туз есть отлично. Так, чек рейс, 7,10. Семерка, ничего не пришло. Банк 500 ставит 200. Невыгодно, просто сбрасываем. Здесь тоже ничего нету, тут Просто пол. Так, а мы сейчас, друзья, почитаем, что нам пришло. От Poker Stars. За этот вот турнир. Сейчас мы телефон откроем свой. Вообще, я очень рад. Я не ожидал, что мы пройдем все эти отборочные турниры. Не скажу я, что прям так сильно играю но чисто мне кажется просто повезло покер этот такой счастливый случай так и мы сейчас смотрим результаты покер Старс мне прислали вот так опана покер старт Халдем боимся 220 42 игрока было общий призовой фонд 88 долларов 20 центов вот мне тут написано сейчас мы проверим правильно или нет сейчас мы проверим и вот в этом турнире должно быть 88 призовой фонд 88 долларов 20 цент дайте смотреть где призовой фонд что я не вижу призовой фонд что-то я не, не, не что-то не понял что оба на восьмеркой так что я не положил сейчас минуточку друзья у нас тут full house готовый Посмотрим, зайдет ли нам эта красивая девушка. Просто будем калировать. Итак, попробуем, будет он заходить. Ну заходи, заходи. Ну, давай. Нет, сбрасывай. Так, а я хочу посмотреть. 6 7 4 пять шесть семь. хороший плот нам 873. так общий безалфонд 8 целевой турнир 42 игрока ну короче 8 билетов только общий безалфонд 88 20 а мол того бали ну так 6 7 надо разобраться друзья так что у нас тут получается 1200 600 на дискол будет 4, 5, 6, 7, 8, 3. Трус, нет, трус не нужен. Я не помню, где эти деньги? А что, они здесь были, что ли? А что так можешь? Так, стейбл. Структура. Так, короче, что-то это отборочный сателлит за 2.20. Ну, если вы видно, мы посчитаем. Сорок два игрока зашли за 2.20. То будет. Вот это вот сумма 88-20 центов, друзья. Так. И что дальше? А дальше, друзья, самое интересное будет. Это будет завтра. Так, значит, уважаемый казино 666. Вы заняли в турнире первое место. Но мы заняли не первое место там по итогам. Так, что у нас здесь такое? Так, ну. Вы получили право участия в турнире номер таком-то. 26-18-3045. Это вот здесь. Вот тут номер турнира должен быть. Где он есть? -то? Номер турнира то мы найдем. Или что? Вот он. 26-18-3045. Мы просто выиграли вход на этот турнир, друзья, практически, ну, за так. Представляете, если повезет нам завтра, мы просто вот за так выиграем это первое место и 100 тысяч долларов. Вот что вы бы купили бы на эти 100 тысяч долларов? Ну, вот что вы бы купили на эти 100 тысяч долларов? Я вот тоже пока не знаю, что я куплю на эти 100 тысяч долларов. Ну, пока что надо их выиграть, но, конечно, планировать нужно, планировать свою жизнь. Так что, друзья, я очень рад, что вы болели за меня, поддерживали, так, где сестре я буду сбрасывать. Всем удачи в турнирах, вообще, если вы играете, если просто смотрите, удачи в вашей жизни. А завтра, я думаю, что будет очередное видео, обязательно, наверное, будут писать его, записывать, выкладывать, чтобы вы могли смотреть, там, не знаю, учиться как-то там улучшать свою игру может быть каким-то образом там помогу вам поэтому всем пока спасибо за внимание что вы были со мной заходите в гости подписывайтесь на канал смотрите мои видео я буду просто доволен вам все увидимся в следующий раз пока друзья